Всем привет, с вами Крипер Плей, и сегодня я вам представляю топ-5 гонок для слабых ПК. И мы начинаем. На пятом месте у нас Порза Horizon 3. Это гоночный симулятор. Релиз игры состоялся осени 2016 года. Автопарк насчитывает более 350 автомашин. Вы сможете выбрать уже существующие модели, те которые пользуются популярностью у настоящих лихачей и гонщиков, а также испытать удачу на тех машинах, которые находятся лишь в стадии разработки. Мир скорости и азарта в этот раз разместился на австралийских землях. Удивительная природа и ее бескрайние просторы создают необходимый антураж для азартных состязаний. Если вам не терпится покатиться на мощные автомобили, преддемонстрировать свое умение и попробовать различные трюки на дороге, для этого достаточно скачать порзу Horizon 3. На четвертом месте у нас игра Platout 2. Разработчики игры Platout постарались сделать в гоночном симуляторе и, судя по отзывам игроков, им это удалось. Главным достоинством игры стало полное разрушение автомобиля. После успеха Platout осталось только ждать выхода второй части. Platout 2 вышел в 2006 году, но и по сей день хорошо выглядит по меркам компьютерной графики. Platout 2... Собрал все лучшие из первой части, и при этом было добавлено больше автомобилей, а система разрушений стала еще прогрессивнее. Теперь каждый удар автомобиля оставляет свой след. Также в игре есть очень веселые мини-игры. В игре есть мультиплеер, и вы сможете поиграть в нее с друзьями. На третьем месте у нас игра на Farspeed Most Wanted. Все пути и все направления открыты для вас. Гонщик свободно перемещается по городу. Город живет своей жизнью. Плотное увлечение движений и даже пробки, а высшее явление. Но когда на хвосте полиция, узкие переулки – ваши главные союзники. Совершенно новый игровой процесс. Раньше от нас требовалась сильнейшая реакция, чтобы проскакивать между машинами на головокружительной скорости. Теперь нужно умение. Стряхнуть погоню с хвоста можно лишь виртуозным трюком из ряда высшего пилотажа. Также в игре появилась возможность замедления времени. Ресурс восполняется при высоких скоростях и позволяет оценить обстановку и принять решение в непредвиденной ситуации. На втором месте у нас игра Формула-1 2013 года. Пишите своими имя в историю Формулы-1. Формула-1 включает болиды, звезд автоспорта и трассы из 2013 Формула-1 World Champions и впервые классический контент. F1 Classic – это новый расширенный игровой режим, в котором можно посоревноваться с легендарными пилотами за рулем известных машин на культовых трассах эпохи 1980-х. Классический контент доступен в нескольких режимах, включая режим за крада и многопользовательскую сетевую игру. Ну а первое место у нас почетно занимает игра Test Driver Unlimited Gold. Это гоночный симулятор, который предлагает игроку окунуться в мир дорогих авто и роскошной жизни. Но пока игра вышла в 2008 году, поэтому ее потянет любой слабый комп. Касаемо мира в этой игре, он просто огромен. Он один в один скопирован с острова Гавайи. Ну а площадь карты 4000 квадратных километров. Ссылку на все игры я оставлю в описании. Так что если тебе понравилась какая-то игра из топа, то ты можешь ее скачать. Ну а если же ты смотрел видео до этого момента, то я хочу тебе сказать огромное спасибо, подписывайся на канал, ставь лайки и подписывайся на мою страничку ВКонтакте, ссылка будет в описании. Ты можешь мне предложить еще игры и стопы в комментариях. Ну а пока что, пока!